Добрый день, коллеги! Сегодня мы рассмотрим с вами пример направленной к регенерации с использованием устозамещающих материалов компании Леопластологенного происхождения на примере лечения хронического генерализованного пародонтида и устранения костного дефекта в области зуба. Операция начинается с препарирования принимающего ложу, отслаивания в области зуба и дефекта. При возможности я рекомендую выполнить вертикальный разрез только с одной стороны. Если такой разрез дизайн лоскута позволяет вам визуализировать весь костный дефект и всю зону операции. Как например в данной клинической ситуации, смоделированный на нашей биологической модели. Мы проводим мобилизацию лоскута. Отслаиваем в аральном направлении для создания условий фиксации барьерной мембраны, которая подразумевает использование в технике направленной тканевой регенерации. В качестве барьерной мембраны мы будем использовать твердомозговую оболочку, перфорированную и регидратированную, Теперь мы переходим к обработке дефекта. Обрабатываем поверхность корня кюретами, ультразвуком, ДТА 17% и бором. Очищаем полностью дефект от грануляций любыми вспомогательными средствами. И начинаем приготавливать принимающую лужу. Для этого нам понадобится сверло и физиодиспенсер, для того чтобы создать перфорационные отверстия и выпустить клетки, которые помогут активизировать и запустить остеогенез. Декартикализация пизоэлектрическим аппаратом. Принимающая лужа готова.